Вы увлекаетесь эзотерикой? Какое отношение эзотерика имеет к выбору профессии и зарабатыванию денег? Вот вопрос. <свистит> а, ну, во-первых, что, смотря, что называется эзотерика, сегодня модно это слово эзотерика, все называется эзотерика или, в крайнем случае, экзотерика. Ну, неважно, делать не в том, как это называется, а главное, что это такое. Ну, вот, если кто обратил внимание, правда, плохо видно, вот там картинка висит, да? И здесь две личности изображены, ну, надо мной, естественно. Вот. Одна личность, которая имеет прямое непосредственное отношение, там, может быть, плохо видно, это богиня Лакшми. Вот. Видите, да? Значит, вот у нас богиня Лакшми. И, собственно, картинка к этому, давайте поближе, значит, у нее а, вот тут мешочек, не мешочек, а корзина, я знаю, чан с деньгами. А, то есть это богиня благосостояния. Это и есть а, один из вариантов, что мы называем изобретением. Значит, это медитация на богине Лакшми, она у меня есть в гораздо больше варианте. Я просто покажу фигурки, которые, да, ну, собственно, в этой же триаде есть Ганеш, да, вот Ганеш. Он устраняет все препятствия к бизнесу, это в большей части по бизнесу. И есть еще одна, вот у меня это все находится на моем рабочем столе. Рабочий стол, я имею в виду не компьютер, а стол, на котором стоят компьютеры, их очень много здесь. вот, видите, да, здесь может быть, да. Вот эта личность называется кубера. Кубера, ну, такая благообразная, такая похожая на так, Буту, такой улыбающий, толпсенькие щечки, пузика, такое Вот, Он казначей. Он казначей Всевышнего, он деньги значит, заведует казной. Значит, есть определенные мантры, есть определенный настрой. То есть Человек не только должен заниматься техническим трейдингом. Мы сейчас говорим про... В курсе идет технический трейдинг. Только технический, с элементами... Я называю это школой жизни. Хотя, в принципе, это как бы, формально это биржа и как зарабатывать деньги на бирже. Но, с другой стороны, надо, кто зарабатывает деньги на бирже? Человек, верно? Это же не робот. Поэтому тут много нюансов. Настрой. Настрой. Да? человека, его характеристики, параметры и его персональные периоды, когда ему трейдить не надо, да? допустим, да? Ну, женщинам это имеет отношение, но не надо трейдить, есть определенные циклы, допустим, 15-20, 9-й день в лунный суток, называется, да? когда не надо трейдить в это время, когда в субботу, Нужно, не надо думать о трейдинге, не надо делать какие-то программы, связанные, кроме как реальности, кроме как недвижимость. Почему? Это энергия этого дня, это энергии одного из высших существ, бога Сатурна, допустим, правильно? Ну, есть, вы видите, есть вещи, о которых вы первый раз слышите, но они имеют очень и очень прямое отношение. Поэтому у нас есть money management, в курсе есть. Урок, у нас есть психологическая настройка, психология трейдера. У нас есть урок, а не просто голый технический трейдинг. Посмотрите, при прочих равных, да, есть люди, которые получают бенефиты, а при прочих равных такой же человек, точно такой же человек, ничего не получает. Наоборот, он проигрывает. Почему? Вопрос. Вот. У нас сегодня показал человек, который сколько? У нас месяц прошел занятия. Три занятия. Завтра будет четвертое занятие. Ну да, да, да, да месяц. Да, Андрей, который у нас в чате присутствует, он э, заработал 35% да, на свой инвестмент. 1600, там, с чем-то долларов за сколько? За три недели, которые он только начал заниматься? Ну, начал? Мы еще не подошли и вообще, э, ну, совсем чуть-чуть. То есть главное сейчас будет, да, мы к нему даже еще не подошли, а он уже получает благодаря каким-то общим таким знаниям. Это ну, О чем это говорит? Это не говорит о том, какой он молодец, это говорит о том, что человек хочет получать, он получает, настроить хороший, вот и все. Поэтому это очень важный момент, который надо учитывать. Это мы проходим на курсе, и не только на курсе, не обязательно идти на курс, чтобы это делать. Можно получить другие альтернативные способы. Я могу объяснить, о чем идет речь. Сергей, надо или потом или позже? Ну, давайте, да, в принципе, давайте мы как раз-таки разберем альтернативные способы заработка, да, то есть то, что вы говорите. Еще раз, речь идет не о бирже, но вот смотрите, к примеру, да, еще раз, я вернусь к спекулянтам, которых, так сказать, БХСС, я помню, была такая контора, да, которая хищениями, человек э, э, из, ну, вот был недавно фильм, кстати, прошел, там Петренко играет, э, когда, ну, правдивая, кстати, история, когда из отходов они шли какие-то очень красивые вещи. Я помню, я сам помню, я захожу в гум уже будучи здесь, правда, приезжая когда захожу в ГУМ и смотрю на товары. Гомельский там завод, ну, Минский, Там Гродненский там завод, Минский завод, там численные эти фабрики, я помню эти кошмарные чемоданы, которые все это было. Но были моменты, когда действительно там что-то было. Но все это было, оно где-то так из-под полы все расходилось. Вот. То есть все это называлось спекуляции, за это сажали, чуть ли не расстреливали, расстрелянная статья была, да, если ты там накопил, там насобирал столько денег. Здесь, за, у нас, за это и в это же время в Америке говорили, какой он молодец. Все то же самое. Там сажали и расстреливали, да, а здесь, это не значит, что здесь замечательно и хорошо, просто надо же... Все должно быть равномерно, поэтому сегодня, слава Богу, все изменилось, сегодня уже можно как бы получать э, без всякого всего. Так вот, э, смотрите, приведу простой пример. Э, человек хочет получить на халяву. Но ну, нет такого понятия на халяву, Но ну, нет такого понятия. Это присуще нам всем. Как нас воспитало социалистически, будем говорить, к сожалению. Вот. Здесь по-другому все, здесь все знают что чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь. Это называется «инвестмент». «Инвестмент» имеется в виду в себя, да? в себя. Чем больше ты получишь знаний, тем больше ты можешь, ну, и получить, и отдать. Вот и все, цель. Поэтому, к примеру, есть целая индустрия так называемых посредников, что считалось и считается очень негативным. И вот мы с Ольгой Викторовной, как мы все мы говорили, и пример такой. Она, а зачем нам посредники? Зачем нам этот центр Сенгельс? Мы давайте найдем Елену Порецкую или там кого-то там еще и напрямую пойдем без посредника и получим на халяву, ну не на халяву, так, намного дешевле получим. А ни один американец себе такие вещи не позволит. Почему-то, да? Оказалось а бы, выгодно. Да? Почему? Ну, существует правила, которые надо соблюдать а, То есть он... Попросить личный какой-то контакт только через центр, где он познакомился с этим человеком. Ну, такой порядок. И вот, значит, что происходит. И пример такой. Где вы покупаете хлеб? На хлебобулочном заводе или в магазине? В магазине. А водитель он кто? Он же посредник. Да? Он же перевозит хлеб. Да? Это же его зарплата получать зарплату от этого хлеба, который мы покупаем. Кассиры получают, за вклад получают, товаров покупают, получают и все получают. Они все посредники. Ну закон такой. Вот почему-то мы об этом забываем. Так вот существуют посредники, да, которые являются армией агентов. Армия агентов. Их огромное количество. То, что сегодня уже есть в высшем Советском Союзе, да, агенты какого-то другого человека. Ну, то есть существует мировая практика. 10% получает селсмен. Значит, очень просто. То есть есть предприятие, которое производит что-то. Магазин, допустим, да, бутик. Значит, есть агенты, которые идут и потребители, потенциальные покупатели и говорят, есть совершенно потрясающий магазин, который производит ну, такие красивые вещи. И по такой цене, классные. Да? А человек же не знает, но ну, не все же можно знать, магазинов там много. Он говорит, а как, что? А ты вот, мол, позвони. Вот. Человек звонит, приходит в магазин, покупает. И тот, который его как бы, послал, получает 10% от этого товара, к примеру. Да? А товаров там много, а магазинов -то еще больше. Поэтому вот целая индустрия людей, которым не надо никаких профессий. И сегодня, смотри, сколько людей сегодня потеряли работу в связи с этой пандемией, в связи с другими какими-то условиями. И что им делать? Ретроградное мышление не позволяет, они не могут. То есть у меня было много случаев. Приходит человек и говорит, ну как дела? Ой, работу потерял. И что ты делаешь? Пишу резюме еще ищу новую работу. Опять потерял. Третий раз потерял. Подумай, если ты три раза потерял работу, может, тебе эта работа не нужна, может, тебе нужна другая работа. Нет, он продолжает искать эту работу. Ну и так далее. Поэтому, ну, надо поменять где-то в своих мозгах. Надо знать, кто ты есть, для чего ты способен. Опять мы возвращаемся к самому началу, как это узнать, но поменять можно все. Вот и все. Только нам надо вычислить и. Во все времена были учителя, они есть, надо их искать. А как найти учителя? Ну, значит, когда ученик, готов появляется учитель, такая поговорка есть. Вот. Но это один из вариантов, как начать зарабатывать. Ну, про биржу, можно сказали, там можно получать. Тем более сейчас мы перейдем, наверное, к самому э, интересному. Это да, криптовалюта.